Так, всем привет! Мне нужно срочно собраться. Давай! Так, Дусу, пока спрячься. Мне так будет безопасней. Так, надо написать срочно. Так, супергерои, встретимся на крыше дома арестов. Все, отправил сообщение, надеюсь, все дойдет. Так. Так, а пока можно попить чай. Позвольте мне поставить банку. интересно? Пожалуйста. Да, место, как? Как хорошо то, что, кстати, меня не зовут не мистер Бак, но, ладенько. Эм, змея, ты куда? Ой. На крыше Адриана. Там же крыша Адриана. Я отправил сообщение, словно крыша инквестов. Я сказала, на крыша Адриана. А, да, и если что, my name is месье Бак. Ладно. Я получил, ну, короче, получил одну фишку... А когда пока мне дали талисман. Я почувствовал. Короче, сила хранителя. Отправляемся все на школу. Срочно. Я что-то чувствую. Идите за мной, чего а, вы, вы делаете? Убежал. Ну, ты хорошую ш... сделал трубочку. Что, может, не такие быстрее кольцы, при помощи своего юпещаешься. Я Мас... как он размножился. Котожник. А что за армия клеверов Господи. Как он размножился? Господи. Мираж? Мы должны их убивать. Понятнее, как... А, да, это Мираж. Они, иллю... Они слабенькие Так, разберемся с ними. Так. Одет в Все, мы справились с суперзлодеем. Мы не справились. Ты это видишь? елки Но это тоже не иллюзия. Ой. Это не иллюзия. Ай, он замедляет. Это очень быстро. Гадюка. Ай! Мне не нравится он. Где Катарх или Катаранх или Катаранхич? быть? А, черепаха, ты балбес, знай. Как можно попасть в ловушку? Ой-ой-ой. Привет. Сейчас я тебя выпущу. Мне нужно позвонить одной знакомой. Давай, Спасибо, Хауки. Ну, надеюсь, это катастрофе не привело. Надеяться зря. Ой, какая же подчинка. Очень сильный? я не могу. Ищет. И, и катаранжника нету. Я думаю, он захочет заплатить мой камень чудес. Может, как-то... Так. А, вот и катаражник. Вспомни говно в это оно. Ну. Катаражник. Привет. Давай-то я... Храню ломает быстро. Нет, привет. Зайка. Так, зайка. А что ты-то... Так. Супершанс. Блок. Блокий чармс. Может быть, есть глубокий смысл. На тебя. На тебя. Глубокий смысл просто и у тебя есть талисман орла нет талисман орла у меня нету по той причине я уже объяснял а я же вам не объяснял короче у Бражники сейчас все талисманы есть одна шкатулка вот который была вторая где появлялся супер зайчик клевер и роза и вот эти все талисманы у него включает талисман орла и браслеты ну, ну кроме двери просто этот талисмана был бы очень полезный, то что он когда пирома на попадаешь по нему, он, он не атакует потом. Так, у меня есть идея, я скоро приду, попытайтесь с ним как-нибудь сразиться. И тупой. Можно победить его. Талисман и тупой теневой клевер. Ну, так, я ну, что -то... это фейки. А ты чё там теневой бог, теневой какой-то там кошак, короче, бесячий. бессмертный? Так. Блять, его бей, чё стоишь-то? Я его отвлекаю, Всё. ты его бей. Все, я иду. я не могу даже ударить, потому что я отвлекаю, вы его бейте. Я его заставлю, за стоп... Но для этого нужен другой камень чудес. Ай, коше все сложно. Не, ну, Не я чудес. Ладно. Камень уже. Я лечу. Думал, камень чудес понадобится, но я передумал. Очень опасно доставать. У меня есть другой лучший вариант. Может быть, на. Так, заталкивайте а, его! Заталкивайте! По крайней мере, я надеюсь, то, что на них на такого сентимонстра. Это сработает. Я буду смотреть все на лучшем виде. Защита. Какой прекрасный вид и ваше поражение. Слушай, а мы твоего злодея ни к чему. Но вы уже практически победили. Вы не сможете до меня добраться. Все, все он сейчас. Я так. его завел сюда. Минус твой злодей, а теперь ты его а теперь Да вы, да вы до меня даже не доберётесь. Снимай панцирь. Люди, можно его заставить Ну, ладно. Все равно этот клевер это не решение. Мы не, мы не победили клевера. Он же где-то может верниться. Тебя найду. Ой, у меня две минуты Почему? осталось. Сейчас я перезаряжу камин чудес. Ты чё-то отправил геолокацию свою. Дики эти места где нужно лучший ход уходить от стены где трансформироваться? тупая. так извините Тики. на подкрепись привет малыш дусу дусы расправим перья Так. тики прячься я должен а ну что убежать убежишь то меня Ребята, вы где прием? Uh, uh прием это мы Item. короче, короче возле стройки были тут этот нет. Я вижу вас. Такая раковина точно ноги Возле эльфовой башни. Возле башни. Вы что только что были? На верхушке эльфовой башни там бы должен быть. Он поднимался туда. Ладно, а сейчас придет мисс Ебак. Придется все-таки перезарядить камеру. Сколько я пожалею канализации, то что есть у нас? У него везде есть, но... Мясо чистые, ухожее. Как мне туда попасть? Здесь информация. Я думал, что вот вы... ты не попадешь. Давай. Плюс меня, меня не точно не увидит Я понял, где он. Точнее, нет, я не понял, где он. Я не понял, где он. Панцирь. Привет, катаржник. Вообще-то тут мое место но Ты практически эх, спалил его. Но не поверишь, у меня как раз-таки на запас таких есть один подарочек. Ну, слушай, катаржник, или как тебя коры-черепажник, кто-то там черепаха, заяц, кролик, паук тебе все равно не спрятаться Ой, так, Миллион извиняюсь я тебе из-под земли достану и заберу всю шкатулку моего знакомого прием, я возле банка Да, слушаю. Это Мисси Баха. Вы где вообще с этим Мисси Бахой? А, а, всё, я уже вижу. Погоди, мне нужно одного знакомого вытащить. Нет, Спасибо. Я вижу ее, а, и кролик, и надеюсь, это ты. Я не знаю, если это ты, ты нам срочно уже в дом, дом Дипанчен. Давай, давай. Я с другой стороны его поймал. Он уже <сех> <сех> одна минута, и... мне... Перезаряди <сех> камень чудес. <сех> Кролик, налови его. <сех> Только не состав отправить в космос, я его хочу застам перейти. Все, Бак, просто свежие <сех> помощь своего ее и все. Нет, он, он, он не попадается. Где он? Вот... <сех> это катар? А <По сех> мне то чего? Вот <сех> самый катар, который катар? Да, меня постреляйте, это... левитатор, на мне потягиваешь меня. Где вы все? Да? Он, из... он... Он... А, он... он забрал. Так. Он перезарядился. Ты мужчина. Ты мужчина. Он пропал, Ой. бак, то есть из... вытащи меня из своих фиолетовых блоков. Я на входе тут. Так, что происходит. Спасибо. Ладно, а, так, придётся применить супер-шанс, чтобы... Что тут происходит? Эм... Че? Все, Всё, должницы помогли. Должницы для этого нужны. Ладно, а -а -а. чудесный месье-бак! Так, я не чудесный знаю, как сил. я вас слышу, но я вас слышу, и я не знаю, кого я слышу. Короче, какие-то там очки у какого-то каша-кара реальность... а -а -а. Вот, ну не валялись, он их купил в какой-то кафешке. Понятно. Мне как-то это лампочки. Мне не хотят рассказывать секрет очков. Блин, а ну и лампа. А, мой домой, дом, вот он. Надо на покрытие. До... Готовы. Давай. Никак... Уважать. Ого, здравствуй. Я тебя не знаю я знать не хочу. Опа, опять. Я, окей, так, ладно, проходи мимо. Прием супергероя, встретимся все на крыше. На крыше какой? где трансформация? Прием я немного задержусь. просто <реш> думаешь, okay. ты первый? Я тут uh, был, я просто супер шанс поставил. Сейчас мы все okay. шанс. Да, чай. Летай, не да. Не не не нет. Где трансформация? Не не не Мы сегодня вижу, без пути. Больно. Так. Больно. Сам попросил нас встретиться и опаздывает. Да а -а -а. вс, я уже я тут, а с... на крыше, шоу и все будники. Я упал. Мы такие нетерпеливые, понимаешь? Я да тоже вы все агрессоры. Так. <связать> Сами? Тут? Здравствуйте Меня зовут миска, мистер Пчелка Я буду вам помогать Это я мистер Бак Просто с другими немного силами Короче, слушайте Ну точнее я не мистер Бак, я его помощник Вот Сегодня мы должны победить Сегодня мы должны заводить Одним из магических украшений Ну то есть Помнимать бражника в ловушке Смотрите Ага. Хорошо. Мне понадобится еще Это один танк, а? Для этого мне надо перезарядить другой камень чудес. Я не знаю, что этот, что этот браджик затеял но я ему скоро сломаю, сломаю, сломаю воду место. Я сейчас приду. Где трансформация? Давай! Так, мне нужно на помощь. Я знаю, кого, на кого можно... У кого можно попросить? Кролик, прием. Кролик, прием. Да. Я разговариваю только с тобой. Да, что то Зайди сейчас в дом Агрестов. Ой, Дюпенчен, точнее. дом <голосит> точнее, ага. в... точнее, в Дюпенчен дом, в пекарню. Зайди в зал. Хорошо. Сейчас. Дверь закрой. Сейчас мне понадобится твоя помощь. Придерживайся моего плана. Понял. Mm -hmm. Я дарую тебе камень чудес Лисы, который дарует силы иллюзии, используя его в благо. После миссии ты вернешь камень чудес мне. Не что так кролики снега. Ты мне вернешь, мне нужен для моего плана. Ты применишь на мне иллюзию. Я превращусь в другого человека и э, буду бежать, чтобы как бы у меня был типа таймер. Я при... ну и я это трансформируюсь на его глазах также я настоящий, который я, парализую его сзади, ну или нет, я дам талисман кому-то другому, а сам буду наблюдать и сделаем ловушку. Карапаса заставлю закрыть вход. И... Так, все, я пошел. Пух, я надолго от тебя отрекаюсь. Так, следующий, так, кто нужен для моего плана. Карапас мне не так нравится поэтому мне нужно змея. Нурл, лонг, Лон, Полэн. Змея, прием. Змея. Змея, прием. Рикс. Рикс, за иглу. Ай, ёлки-палки, мне срочно нужна змея. А ёлки всегда нет. Там ещё и менеджер не ходит. Змея, ты где? Если ты не возьмешь трубку, я тебе позвоночник вырву. Змея, Г... не змея, гадюка. Так, вот ты где, змея? Я тебя уже везде разыскался. Хм. Так, иди сюда. Сейчас, подожди. Я дарую тебе камень через пчелы, который дарит силу парализации Используя его благо После миссии ты вернешь камень чудес мне Тебе мне нужно, чтобы да. вы последовали моему плану Я вам его объясню, но чуть попозже Теперь Трансформируешься, я сейчас напишу всем а, Встретимся после бассейна, бассейна. Всем в бассейне, мужская раздевалка, мужская раздевалка. А теперь Лиса. мы будем отыгрывать джер. Да, так. я буду шакрой. Чела... И... и осталось черепаху дождаться для да. моего гениального плана. А мы где-то бегала, сейчас я позову. Можно объединить а, талисманы, миссы и кролик. Нет, мне нужно так. Короче, смотрите. Рассказываю рассказываю вам мой план. А, пчела, а, ты должна спрятаться. Пчела должна спрятаться. А, спрячься вот здесь, А вместе с лесом, леса применит на меня иллюзию, как будто я буду другим человеком. Карапас, когда я заведу сюда человека, ты должен своей скрытой силой а, заблокировать сюда доступ, чтобы он смог выбраться. Для этого тебе нужно быть тут, а? будь здесь и заблокируешь здесь им выход. Ты применишь на меня сейчас и что я это буду другим человеком в итоге я, я скажу то что я такой бегу бегу бегу где трансформируюсь вот забегаю да я сейчас я тебе скажу как мираж, я такой типа забегаю для трансформации у меня 3 секунды я туда сюда забегаю а я тебе потом объясню ты карапас то время закрываешь пчела парализовываешь монарх, монарха я всем понятно Всё, сюда, вниз при... я бак, смотри, вниз я бак, иди сюда, смотри, я, я вам туда вот запрыгну, чтобы точно наверняка Хорошо, Что так, это... лиса прячется в другом месте, я сюда забегу для трансформироваться, сюда такой забегает, сюда забегает э, контейнер, и пчела парализует его, все идеальный план Применяй на меня готов, не... применяй на меня Люди чтобы у меня Стрельни, стрельни, так, стрельни по мне своим миражом Мираж! Так, о oh, нет, у меня осталось меньше минуты. Надо пойти в бассейн, где трансформироваться. Надо посмотреть, чтобы за мной никого не было. Никакого хвоста. Mm -hmm. у меня mm -hmm. Меньше минуты. Так mm -hmm. да, 30 секунд осталось. Oh, я сейчас не успею. Быстро, быстро, быстро, быстро, быстро. Мужская раздевалка. Куда спрятаться, куда спрятаться, куда спрятаться? Mm -hmm. туда иди дальше. решил в бассейн. Я не знаю. Так, тут слишком много людей. Тут слишком много людей. Мне осталось меньше 30 секунд. Все, я дотрансформируюсь, ладненько. Тики? Кто тут дотрансформировался? Кто здесь? Нет! А, я дотрансформировался! трансформировался. Все! гениально, реальность. Ну вот и все, катар. Мы теперь... А ты, что -то что -то я могу... ты Момент, могу снять панцирь! Так, сейчас я по поп... Ну вот и твой конец, Монаржник! Канаржник! Теперь мы заберем у тебя с каждым телессным. Снимаю с тебя браслет черепашки, уже практически стянул! Я практически уже сняла, сейчас он тут трансформируется Вы что-то выронили? Если их хватили? Я хочу браслет черепашки с него снять так. Браслет, снимайся Он как будто вы... Yes. вы ничего, вы ничего не подобрали? Вижу какой-то браслетик, ладненько А ну давай браслет черепахи все, я, я снял его, все, сейчас он все снял, снял, он спал, сейчас где трансформируется, Странно, что он где трансформируется, не знаю, ну сейчас мы подождем. Все, все, давай забирай, забираем теперь браслет. О, кот. Пчела. Так, пчела, пролезуй еще раз. Пс, а где он? Вот он. Стоять. Он сбежал, сбегаешь! Я... Все. Ты как послушный это котик. Ход? Ну, как послушный котик стоит на месте, хотя его еще не парализовали. Ну, ладно. Я его пролизвал. Нет, ты его не, не пролизывал. Так, а ну а давай все остальные это камни. Это. А, что это было? Что за звук? А что? А куда он делся? Терсман Черпахи! Я забыл то, что Феликс может их уничтожать. Ладно, ребята, зато мы узнали личность кота. И мы знаем то, что это не, не наш mm -hmm. старый знакомый код, это фейкный no. код. Это код, скорее всего, или mm -hmm. Синтимонстр. Так, встретимся там, где я вам давал ко мне чудес. Именно тем, кому я дал. Mm -hmm. Сначала, mm -hmm. пчелка. Mm -hmm. Сначала пчелка. Mm -hmm. Сначала пчелка. А я вспомнил. Иду. Извиняюсь. Все, спасибо. Так, как тебе Идем Я тебя выпишу. Или... Как я вылезу? Все, Все, спасибо. Так, и полетел. Спасибо. Все, можешь ходить. Все. Ладно, я, пожалуй, полечу отдать. А так, надо всю шкатулку дать. Мы знаем, что у нас Толикса сложно работать в одиночку. Такой я, пожалуй, потом разберемся с этим.